Здравствуйте! Сегодня поговорим о особенностях монтажа и сервиса систем водоснабжения и канализации. Я расскажу про основные ошибки, которые допускаются при реализации данных систем и проблемах, которые возникают после этого. Начнем с системы канализации. Первый важный фактор ⁇ это выбор материала. Мы рекомендуем использовать трубы канализационные надежных и проверенных производителей. Таким образом, у вас... Система канализации будет работать и 10, и 20, и 50 лет. Например, в своих проектах мы применяем трубы для канализации РХАУ. Водоснабжение и канализация, как и остальные инженерные системы, требуют тщательного подхода при проектировании, подборе правильных материалов и установке. Если допустить ошибку хоть в одном из этих компонентов, то решение возникшей проблемы порой стоит гораздо больше, чем средства, которые сэкономятся на стоимости материалов. Бывают такие ситуации, в основном это происходит при покупке готового дома или когда дом строится по одному проекту, а, например, размещение сантехники, размещение санузлов делаются совсем другими людьми и оно может отличаться от первоначального плана. В таких ситуациях бывает необходимость проложить тр... Трубы канализации э, рядом с помещениями, где э, люди отдыхают, это рядом со спальней или рядом с гостиной. Как правило, это не рекомендуется делать, но бывает безвыходная, так сказать, ситуация. В таких случаях э, рекомендуется использовать специальную трубу шумоизолированную. Можно выделить несколько основных ошибок, которые возникают при монтаже э, и проектировании систем канализации. Первая ошибка это недостаточный или избыточный уклон канализационных труб. Если о недостаточном уклоне есть много информации и как бы понятно, почему недостаточный уклон это плохо, то в чем недостаток избыточного уклона, знает не так много людей. Дело в том, что если уложить канализационные трубы с большим уклоном, например, для сотой трубы там, 15 см на метр уклон сделать, при этом возникнет ряд сложностей, трудностей, неудобств, которые будут мешать эксплуатации данной системы. При слишком большом уклоне канализационных труб возникает большая вероятность возникновения засоров. Почему так происходит? Дело в том, что при увеличении скорости воды уменьшаются ее транспортировочные свойства. Второй недостаток большого уклона – это Увеличение шумности при сливе, при транспортировке воды и жидкости по системе канализации. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться, это опустошение гидрозатворов. Это особенно актуально, если гидрозатвор имеет очень небольшую глубину. Одно из основных правил канализации – каждый сантехприбор должен подключаться к общей системе через сифон с гидрозатвором. В некоторых сантехприборах гидрозатвор предусмотрен самой конструкцией, например, для унитазов или трапов. В остальных случаях стравятся пластиковые или хромированные сифоны. Гидрозатвор – это изогнутый канал или труба, которая заполнена слоем воды. Этот слой закрывает выход газов в канализации после сброса стоков. При избыточном уклоне канализации возможен срыв гидрозатвора, когда вода из него выплескивается в стояк. Именно поэтому расчет уклона должен быть правильным. При проектировании систем канализации очень важно предусмотреть подключение внутренней канализации дома к фановому стояку, таким образом, чтобы воздух с улицы заходил внутрь помещения и соединялся с системой канализации. При проектировании и монтаже системы канализации очень важно правильно подбирать и правильно соединять трубы. Диаметр труб не должен уменьшаться, должен как минимум оставаться таким же, а в идеале увеличиваться с подключением каждого сантехнического прибора ближе к стояку. Очень важным условием при проектировании систем канализации предусмотреть установку ревизий. Ревизия канализации это специальный фасонный элемент для проведения очистки системы от засоров. Важно соблюдать баланс при установке ревизии. Место установки должно быть максимально доступным, ведь через ревизию проводится очистка трубопровода, а для нее, как правило, используется весьма габаритное оборудование. Сейчас для скрытия ревизии канализации используются специальные люки под плитку или покраску. Это позволяет скрыть место установки ревизии и не нарушить весь дизайн. А, как правило, они устанавливаются на вертикальных стояках, но могут устанавливаться и на горизонтальных участках в случае, если длина этих горизонтальных участков достаточно значительная Если говорить о системе водоснабжения то тут все немного проще Система водоснабжения чуть больше зависит от выбора, правильного выбора материалов, чем система канализации. Как правило в домах и квартирах могут использоваться три типа трубы для обеспечения холодного и горячего водоснабжения. Это трубы из металлопластика Трубы из полипропилена и трубы из шитого полиэтилена. Мы в своих проектах используем третий вариант. Он наиболее надежен и имеет меньше всего рисков при эксплуатации. Если говорить о проектировании и монтаже систем водоснабжения, очень важно предусмотреть систему водоподготовки или водоочистки. Это связано с тем, что большинство производителей сантехнической фурнитуры, европейских производителей, обращают большое внимание на требования к чистоте воды, которая применяется. Каждая проблема заслуживает отдельного видео. Но если вы хотите быть на 100% уверены в том, что система водоснабжения и канализации в вашем доме будет спроектирована и смонтирована правильно, доверьтесь в этом решении профессионалам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наши новые видео. До встречи!